Давайте в этом уроке мы реализуем переворот э, предмета в инвентаре. Поэтому нам понадобится функция onPreviewKeyDown, которая позволяет нам определить, нажимаем ли мы какую клавишу, э, когда у нас открыт виджет. Э, здесь у нас есть InkKeyEvent, и нам нужно из него достать GetKey, э, то есть какую кнопку мы нажимаем, э, сравнить... Нажимаем ли мы R. Вы можете выставить какую-то другую кнопку. Дальше мы ставим branch. Собственно, мы проверяем на нажатие кнопки. А теперь нам нужен getDragDropContent. И вызовем функцию getPyLoad. Это та функция, которую мы создавали, которая конвертирует нам payload в информацию дальше мы проверяем на валидность есть у нас информация валидна также нам нужна функция в нашем объекте это функция rotate то есть которая будет собственно переворачивать точнее указывать переменную до да, которая может перевернуть нам предмет здесь мы выставим из переменную not пуля и запишем собственно в переменную из Также давайте создадим функцию для того, чтобы считать информацию из нашего объекта Это у нас будет из из icon Достаем нашу переменную. И подключаем ее. Собственно, наша переменная должна быть приватной. И также эта функция должна быть pure-функцией. Так, из GetPilot э, мы достаем нашу функцию RotateIcon. Дальше делаем Refresh, то есть обновление нашего виджета. Единственное, что refresh э, GetDragVisual Visual мы возьмем, это наш виджет, и нужно вызвать refresh, наверное, все-таки ему, а, поскольку здесь refresh э, касается нашей grid панели, а нам нужен refresh э, конкретно нашего предмета. Поэтому сделаем касту. UI слот пиркаст uh, и здесь нам нужен рэп функция <coughs> uh, так подключаем return value и здесь ставим хендал Теперь вернемся в наш item object и здесь э, в get dimensions нам нужно будет менять, собственно, размер. Давайте сделаем сплит pin и поменяем оси местами. То есть мы будем количество ячеек менять между собой. Здесь делаем branch. И, собственно, если Rotate True, то мы меняем э, местами наши размеры. Если False, то мы оставляем дефолтный размер нашего предмета. Так, теперь нам еще кое-что нужно сделать, чтобы наша ротация работала. Откроем UI-слот э, в дизайнере, кликнем на основу и здесь найдем из фокуса. И мы, собственно, установим галочку для того, чтобы быть сфокусированными на слот. И, собственно, теперь мы переворачиваем наши предметы и, собственно, можем помещать их в инвентарь. Следующим этапом будет это в функции uh, try от item. Uh, нам нужно будет также проверять, uh, если мы добавляем предмет, он не добавляется, нам нужно также проверить, можем ли мы добавить перевернутый предмет в наш инвентарь. Uh, я думаю, так будет правильно. Поэтому давайте здесь поставим sequence. Также мы поставим duons для того, чтобы э, эту логику воспроизвести один раз по завершению. Вызовем функцию rotate icon. То есть мы перевернем наш предмет и попытаемся его снова добавить. То есть уже перевернутый предмет. Собственно, в случае э, добавления предмета у нас завершится логика. Return node стоит у нас. А если предмет не добавляется, собственно, doons нам даст дополнительное ограничение, чтобы у нас не было бесконечного цикла, когда у нас инвентарь будет искать, куда добавить этот предмет. Ну и по завершению всей логики нам нужно будет также подключить return value в случае если у нас какая-то логика будет не вызываться но также мы ротацию вернем на исходное положение собственно давайте проверим возьмем предметы ну конечно так, наверное, мы не проверим. Нам нужно что-то выбросить. И, собственно, установить... Собственно, вот у нас предмет перевернулся. Подбираем. Также предмет у нас перевернулся. Собственно, теперь давайте я покажу как сделать одну иконку с помощью материала то есть мы это все заменим к сожалению видео не сохранилось поэтому я расскажу здесь ничего сложного нет В принципе мы сделаем немного иначе чем делал это автор и намного проще этих уроков мы сделаем это динамическим материалом поэтому у нас будет это работать посредством всего лишь одного материала. То есть мы создаем материал, открываем его, дальше кликаем на нашу основу. Здесь выбираем User интерфейс и для того, чтобы показать прозрачность параметр. Дальше мы вызываем текстур. Можем вызвать текстур Sample и дальше сделать Convert to параметр. Таким образом у нас будет это также параметром и назвать его Icon. Ну и сюда выставить какую-нибудь дефолтную текстурку, чтобы она у вас здесь была. Следующее, что нам нужно сделать, это достать ноду Custom Rotator от параметра текстуринг. Дальше мы берем текстуру координат, подключаем к UVS и подключаем к UVS нашей иконки. Дальше здесь мы зажимаем двойку, кликаем по пустому месту, получаем наш параметр. Здесь выставляем точка .5 и точка .5. Подключаем к Rotation Center и также кликаем точнее нажимаем единицу держим единицу кликаем по пустому месту вызываем наш скаляр параметр делаем конверту параметр это у нас скаляр параметр собственно слайдер минимум 0 слайдер максимум у нас один поскольку у нас здесь ротация происходит от 0 до 1 называем его как вам угодно. Я назвал Rotation Angle от 0 до 1, чтобы не запутаться. И, собственно, это у нас будет материал для всех иконок. Мы его не будем не ни дублировать, ничего с ним делать не будем. Поэтому мы можем здесь увидеть, как мы меняем, к примеру, точка .25. Ведем. И у нас, собственно, перевернется наша иконка. Я выставлю здесь 0, нажму play. Теперь давайте я покажу, как, собственно, это сделать у нас в виджете. Открываем UI слот Widget. Здесь у нас есть Image Icon. Здесь вместо дефолтной картинки мы выставляем дефолтный материал. Но в нашем случае, собственно, находим M Icon. Устанавливаем. Жмем Compile. Дальше у нас есть функция refresh, которая отвечает за обновление нашего слота. И здесь мы делаем следующее. Мы достаем наш image icon. Дальше мы достаем из него get dynamic material. То есть мы делаем его динамическим материалом. Мы можем увидеть, когда мы здесь делали Compile, У нас здесь появилась материал instance dynamic 0 то есть это у нас как бы инстанс копия материала которая хранится только в памяти поэтому нам не нужно создавать огромную кучу материалов там перевернутых иконок не перевернутых а использовать только один материал ну, то есть это очень удобно дальше что мы делаем мы достаем собственно наши параметры первый параметр set текстур параметр value здесь в параметр name вы вбиваете имя своего параметра то есть у меня параметр icon и параметр rotation angle если вы здесь собственно напишите что-то другое да вводите свое название после чего мы из item object достаем get item icon сейчас я покажу что я там изменил внутри и также мы достаем функцию get is rotate на вэлью мы делаем select и подключаем собственно наш get is rotate здесь у нас если true то мы минус 25 делаем если false то возвращаемся к нулю то есть поворачиваем нашу иконку на 90 градусов но поскольку у нас от нуля до единицы то мы поворачиваем на 0.25 давайте перейдем в item object собственно функция get is нам достает информацию о переменной изRotate. Так также как мы делали с icon dimensions и тому подобное функцию get icon мы можем уже удалить она у нас нигде не задействуется также у нас там была функция get icon r то есть с ротацией мы ее также удаляем дальше get item icon открываем и здесь у нас только передача нашей иконки больше ничего нет ну rotate icon у нас остается да как и было ранее Uh, так, собственно, собственно, это все. Здесь uh, открываем сразу потом Base Inventory item. Здесь у вас будут ошибки: то, что типа нет этой переменной. Вы просто их отключаете, да, и они исчезают. Uh, либо делаете Refresh Nodes. И они также исчезнут. Uh, ну и, собственно, что у нас получилось? У нас получилось uh, один материал на все иконки мы можем открыть а, у нас есть тут тип инвентарь давайте тоже откроем поскольку мы здесь указывали get brush нам здесь нужно указать наш м icon материал указываем а, здесь remove binding переходим в вен граф где у нас Get Brush? Мы удаляем. Дальше переходим на event Construct. Так, Image. Берем Image. Здесь нам нужно сделать снова таки. Get Dynamic Material. дальше нам нужно set так нам нужен set текстур параметр value здесь напишем icon и в value мы подаем наш icon из item-объекта git icon и подключаем но в принципе у нас есть еще один вариант это передавать этот динамический материал через наш объект но думаю пока мы этого делать не будем сделаем более упрощенный вариант Compile, сейф собственно давайте проверим Мы можем переворачивать да у нас все прекрасно отображается при этом у нас всего один материал единственное что нам нужно uh, делать сайз делать сайз для нашего имиджа uh, давайте возьмем также image set давайте посмотрим как у него image size brush image size нам нужно делать get brush делаем break здесь есть у нас image size поэтому нам нужен set brush делаем сплит struct pin у нас здесь есть image size uh, все что здесь есть мы подключим обратно uh, мы это изменять не будем как у нас было так и останется uh, по поводу image сайза мы возьмем get get size давайте посмотрим здесь нет полного сайта get size x и давайте get size y splitstract pin и конвертируем по x и по y так давайте посмотрим изменится ли размер нашей иконки Собственно, мы видим то, что размер иконки изменился. Можем перевернуть. Так, давайте выбросим один. Можем перевернуть. Иконка также и осталась. То есть все прекрасно работает. Где у нас топор? Топор, топор. Также у нас автоматически переворачиваются при подборе, да, если у нас нет места, поэтому все у нас работает прекрасно и намного проще, чем предлагал автор. Поэтому всем спасибо за просмотр. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!